Хочу показать сегодня подборку из дорожные сумки и клача. Очень красиво и стильно выглядит, когда все смотрится гармонично. Смотрите, как здорово смотрится сумка и клач вместе. Фабрика Оливия, город Пенза. Фабрика Шане, город Пенза. Пензинские сумки в нашем ассортименте интернет-магазина. Выбрать всегда можно именно под вас, под ваш образ, под ваш образ жизни. Начну с плача Серый металлик лак, очень красивая сумка. Двойная ручка, застегивается на поворотный замок. В наличии короткая ручка, длинная, обе цепочка. цепочках. Ручки несъемные. На задней стенке карманов нет. А внутри два отдела. Перегородка под документы. И два кармашка на молнии. Цена этого клача 1600 рублей. Дорожная сумка. Очень вместительная. Мягкая как кожа. Вот такая прям мягкая. вот так. Дополнительный карман. Надежно закреплены ручки. Очень красивый морской волны цвет, который подойдет буквально ко всем образом и ко всем цветам одежды. От спорта до классики. И под пальто, и под плащ, и под тренч, под спортивный костюм, под куртку, куховик, под все что угодно внутри. Не буду вынимать наполнитель, потому что буду шуршать. Перегородок нет. Есть кармашки. Два на передней стенке. На задней стенке карман на молнии. К этой сумке могу предложить комплект, там еще красивый черный рюкзачок фабрики Оливия. Очень стильный. Чисто черный цвет. Подойдет абсолютно для любого возраста. Как от девочки, так и и женщине. Его цена 2000. Выбирайте тот вариант, который подходит вам и к вашему образу жизни. Есть еще такая же бордовая сумка. Есть такая же бордовая красивая сумка, бордо металлик. Как и у предыдущей модели, выполнены все точно так же. Двойные движки. Полоски белые создают вертикаль и между тем придают легкость образу. То есть от классики уходим к спорту. Динамичность. Интересный дизайн. Очень легкая. На донышки, ножки. Какие-то сумки предлагаю. Плач металлик, длинной ручки нет, очень красивый матовый цвет, черно-бордовый, с поворотным замком. Очень красивая сумка, небольшая ручка, выполнена не просто качественно, а супер. Ребят, на улице снимать сложно, шумят, у каждого своя работа, все заняты, поэтому извините, сторонний шум присутствует. Вот такие ножки. На задней стенке карманов нет. Смотрите, какая работа. Четкость линии, красота исполнения. Очень красивый цвет. Он такой черный, как бордо-руда называется. Это, знаете, как границ с каким-то вкраплением. Очень приятный на ощупь по тактильности. И здесь материал мягкий, здесь он фактурный, жесткий. В общем, к бордовой сумке предлагаю два клача. Вот такой бордо металлик. очень красивый. Либо вот такой. Бордо с необработанным краем. Можно купить эти сумочки по одной, а можно подобрать именно в подборке комплекта. Оставляю вот здесь. Если вам что-то понравилось, пишите, звоните. Мой номер телефона 8904-436-0956. Буду рада вам помочь в подборке. выглядеть эстетично, красиво и круто. Пока. на сумочке. Оставляю видео подборки везде. Можно приобрести их либо парой, либо по одной. Буду рада помочь вам сделать ваш образ еще красивее, еще стильнее. Не еще. А буду рада помочь вам в подборке сумочек. Ваш сумочек эксперт. Да, кстати, мы стали шить красивую трикотажную одежду. Трикотаж 100% хлопок. Из этого трикотажа шьют детские вещи. Качество отменное, строчка, нитки и крой. Принимаем индивидуальные мерки. Шьем от 42 до 60 размера. Поможем подобрать цвет и модель.